Ты что ты поехал? Все, Не я, блядь, поехал. Ходи! Сейчас никого нет, блядь, а! Разу ты ещё блядь, по Еще Да. Ещё блядь, раз надо Ну а блядь, блядь, еще... Еще раз, блядь. по а? раз, ну, а еще... поводят, Но, блядь, На морде не